Здорово, друзья! Когда игра Free Day Night Frankenstein хайпанула, игроки поняли то, что в игре чего-то не хватает. Мол, все мирно и все мультяшные вот эти нарисовки, которые есть в игре, они слишком скучны и чего-то не хватает. Ну и все тогда поняли то, что не хватает в игре. Жути. Ну а добавить чуточку в игру можно с помощью модов, что в принципе и начали делать. Ну а модов для данной игры очень сильно много, потому что есть даже моды про Among Us, но однако есть еще и очень ужасные моды. Эти моды помогут выбраться котлете, которую ты несколько лет назад съел из пропавшего бомжа Васи через твои хлебобулочные. И одним из ужаснейших модов игры Фридэй Night Фанкин является мод Бобу. Боб, но не Бобик. Когда мы начинаем играть и выбирать уровень сложности, мы видим то, что все спокойно, и Боб даже танцует. Его даже разрывает от танца. Ну и когда начинается сама игра, то мы тоже ничего сначала не заметим какого-то страшного, потому что Боб на первый взгляд достаточно милый персонаж. Просто как будто какой-то ребенок решил его нарисовать, и так на первый взгляд. Для того, чтобы раскрыть его личность и узнать, почему же он такой ужасный, нам надо его победить. Но хотя я вам не рекомендую его побеждать. После того, как мы победим Боба, у нас появится диалоговое окно, в котором Боб будет недоволен тем, что мы его выиграли. Ну и после того, как мы завершим с ним диалог, откроется опять обычная игра, в которой Боб будет только злиться. Но однако даже его бомбеж во втором раунде никак не раскроет его ужасную личность. Хотя по-моему он даже стал немножечко помилее. Хотя тут кажется, то, что он скорее не злой, а просто простудился. Но стоит нам выиграть простудившегося Боба, то тогда уже начинается правда жуть. В третьем раунде уже появляется ужасный задний фон и также Боб становится черным с огромными глазами. И помимо этого начинается невероятно сложный уровень. Боб начинает осматриваться вокруг себя и это выглядит действительно жутко и также периодически появляется главным фоном его глаз чтобы мы знали какой же ужасный боб ну и в третий раз уже не получится его победить потому что уровень просто невероятный невероятно сложный уровень но черт возьми он очень-очень милый. Блин, Боб очень милый. Ну и пожалуйста, напишите в комментариях, получилось бы у вас победить данного Боба. Ну, потому что это правда какая-то жесть. А это был один из огромного количества ужасных модов для этой прекрасной игры. Поэтому пиши в комментарии, снять ли мне вторую часть. Ну а с вами был Чайок ТВ. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока!